Это, поедем в одну, в одну из, как вот я забыл, как этот отель называется. Короче, находится он где-то в горах. Роза Виодж, да, по-моему? Да, Ребятушки, вот на Роза Кутере, да, находимся. Недалеко стоило отойти вот от ратуши. Немножко дальше, конечно. Можно вот здесь вот посидеть, сидеть, поплавать. Ну, я не знаю, насколько оно глубокое, наверное, какой-то искусственный водоемчик я здесь. Ну, вот здесь вот летучие мыши летают. Там, быстро как-то они как это. Просто они быстро садятся, они же как На И... мой, мой прибор, на прибор. Всем привет, ребята. Отправляемся пожить в горы, вот на этой ласточке, которая сейчас подъезжает в платформе. Хотим не просто приехать одним днем, а именно пожить. Так что роза хутор нас ждет. Смотрите, я думаю, будет очень интересно. Вот Все, поехали? Поехали. Переводы. Разговаривал с местными девушками, они сказали, что в Хосте самые лучшие пляжи. Не знаю, может быть, я чего-то не понимаю или это находится в другом месте. Напишите, пожалуйста, в комментариях. как вот мини-вокзальчик такой. Сейчас вот определяемся, пытаемся найти, куда нам идти. И поедем уже в Олимпийскую деревню, которая находится в горах. тут вот, время у нас 14.45. Туалеты, кстати, бесплатные. Все бесплатно. Вот как-то так. Идем. Такое информационное того, Можно и на справку какую-то узнать. Юляшка нам сказали ехать на бесплатном автобусе до Роза Хутор, там от Макдональдса там бесплатный трансфер в горную Олимпийскую деревню. В общем-то, как вот, так вот и идем. на этом поехать автобусе можно на следующем. Они каждые полчаса Каждые полчаса, еще полчаса ждать. И то не а, ну тогда давай. Блин, мне кажется, мы с чемоданами со своими туда не влезем. Вот, ребятушки, мы уже прибыли сюда. На Роза Хутор. На этом автобусике. Народу много, прям забилось. Я вас приглашаю пройти со мной. Бесплатную прогулку тут чувак предлагает. 15-минутную пешую прогулку. Там какие-то рыбники и, в общем-то, говорит, даже если эко-обеды, или как он там назвал, йоти-обеды. Река Мцымта. Вот во всей своей красе. Горная река. Простирается всей железной дороги, пока мы ехали на латочке. Она постоянно нам попадалась. Ну вот, ребятушки, мы уже направляемся в сторону Макдональдса. И там бесплатный трансфер нас ожидает. Поедем в одну, в одну из, как вот я забыл, как этот отель называется. Короче, находится он где-то в горах. Роза Вилладж, да, по-моему. Да, Солнечный сегодня здесь хорошо. Но ну, здесь климатическая особенность. Другая климатическая зона фактически, да. Больше такой климат, больше, наверное, похож на наш средней полосы. Ну, пока здесь это мы находимся на нижнем уровне, да, Роза Хутор. Вот, есть еще другой уровень, куда мы поднимаемся. Это будет на тысячи, на тысячи метрах Тысяча, над уровнем да. моря. Тысячи сколько? 1150 мы там будем жить. Но надеюсь, у нас там не будет никаких проблем со здоровьем. То есть все будет замечательно. Потому что, возможно, кто-то говорит, что в окружении там уши закладывает и так далее, и тому подобное. Но это возможно бомбовские виды здесь, короче, ребятушки. Это просто потрясающий. Вуникулер поднимаем в горы. Никакую высоту пока не знаю. Вот, и за нами должен подъехать. сейчас едем. Роза долина. В горы будем подниматься. Испугалась? Высоты? Да, мы поднимаемся все выше и выше, чем выше, чем выше крыша, тем ближе небо, короче, будем жить в небесах. Тоже есть, да? абсолютно. Наоборот. Красивые виды открываются. И это очень радует. Тут уже такой мини-аттракцион получаешь удовольствие. Американские горки отдыхают. Ребята, мы прошли КГПП. Там на осмотр чемоданов, всякое такое. Роза Вилот, шищем свой отель, где мы заселимся. лед или приют панды. Но солнце здесь жарит. И говорят, здесь надо обязательно намазываться. Иначе сгоришь моментально. Так что пойдем метров так вот здесь вот такая схема у нас Вот массажный салон всякая ерунда там находится аптеки пиццерия верхку почти поднимать вот мы заселяемся народ уже сейчас у нас проводится регистрация так Это ресепшен все так сделано эко типа бревнышки. прикольно лондон Москал, нью-йорк разное время показывает точки. О, можно поиграть в хоккей, да? Возвращение в детство. мои любимая игра была когда-то. Футбол, хоккей. Похожего плана Только мячик что-то я не вижу. Можно попить. Роза Хутор. О, попробуем местной водички Роза Хутор. Сейчас заселимся. Короче, на 1100 метров. На горе, короче, заселяемся. Еще раз повторюсь. Хорошо. Я надеюсь, посмотрим, как они, конечно, номер. С ними полный обзор на нашем канале. Вы на наследие за нами. Ну и еще на канале Андрей Водман. Виды, конечно, здесь просто огонь. Что мы тут видим? Погода. Вид на площадь мзым-то. Где установлена ратуша. Наше немножечко заселение. Сейчас должно скоро состояться. Просили немножко подождать. Такой вот здесь прикольный стол. Стол, это прямо из дерева натурального натурал дерева. Так оно еще и на колесиках. Ну, Видел как? Вот Колески прикрутили к снизу. Интерьерчик такой прикольный. Экошка. Ага, второй возвышенное селение. мы там где-то сейчас будет. Там угу. нормально, я, в обидной смысле. Так, по кушам примерно. Рублей за 250-30. Стандарт, да? Там стандарт, да? Шведский стол. Шведский стол идет 10 грам, 80 рублей. То есть похоже, выбирайте то, что там нравится, и оплачиваете поблизу. Объект любого уровня выходит только ну, 350 рублей. Так, У -у -у. Так, также там есть кофейня, то есть если вы хотите попить чай, кофе с свежей лыбочкой. Что касается проживания, это в все. Подскажите, на пляж планируете поехать? Да, хотели бы, конечно. Или не поедем? Посмотрим, Посмотрим там по обстоятельствам. Посмотрите, да? дважды день туда, дважды день обратно у, у нас входит трансфер. Угу. Запись идет на камеру до 8 часов. Uh -huh. Это когда на розу, ой, то есть Олим, олимпийский парк, да, туда, Американскую, парк, Американскую да. низменность? и также вы у нас можете приобрести 1400 будет, да? и вы можете сходить в приложение Роза Хутор, если у вас еще его нет, Вы и зарегистрироваться в программе Ланя Роза, вам очислить этот бонус. В этот бонус вы можете расходовать на прогулочные билеты и услуги курорта. Понимаете? И вот, ребятушки, сейчас заселяемся в новый номер на высоте 1100 метров. Номер, сейчас вкратце покажу. Так, вот только наши чемоданы. Так, здесь холодильник, есть чайник, все первые необходимости, да? Так, вот здесь вот светильничек. Такой вот у нас диванчик. Бумбаский, да? Туалет, душ. Диванчик все. Все тут вообще прям шикарно и все большое. Ну, плазменный телевизор, это, в принципе, неудивительно. И самое интересное, что мы, ребята, сейчас увидим. Самое, что меня просто поражает, просто до мозга, как говорится, костей. Да вы посмотрите этот вид. Этот вид, это на миллион долларов. Я думаю, здесь просто жить жить не тужить. Вот в таких вот домиках вот мы живем, вот с такого же балкончика я сейчас нахожусь, как вот на втором этаже, на третьем, вернее. Все. Здесь у нас есть такая вот также беседочка такая же. Можно выйти здесь покурить, если вы курящий человек. Но мы не курящие, курящие здесь. Ну, вот ребят, друзья, Кухонька наша. Кухня, микроволновочка. Питьевая вода, правый кран. Это вот это да включается. Питьевая водичка идет. Сейчас попробуем водички, пить, сколько она соответствует. Не, нормальная вода, по крайней мере, без хора, но фильтрованная, скорее всего. Вот здесь термостат, по-моему, называется, да, и это у нас мультиварка. Мультиварка. Дальше идем, фотоаппарат возьми, пожалуйста. Фотоаппарат мой. А, вот, Смотрим, тут большая, так, такой телевизор, огонь меньший, да? Очень много людей может сюда поместиться, диванчики. Вот детский стульчик даже есть, покушать можно, поужинать, допустим. В общем, шикарно, я считаю, здесь все сделано игровая комната такая вот для детей поиграть моя любимая игра это вот это утюг гладильная доска освещение такое здесь прям слабенькое освещение но ну, все как в стиле хай-тек ну да наверное. это развлечения какие-то детские тут вот, вот труба можно залезть залезть в и горская вылезет отсюда ну, ладненько, все, выходим на улицу. Выключаем, да. Выключаем свет и идем, короче, гулять дальше. Выходим из своего, как бы, как это называется, отель, да? Столовая кстати, здесь можно покушать не так дорого, да? Пиво 100 рублей. Все позиции, кроме блюд от шефа. Вот, 80 рублей стоит 100 грамм. Домашние обед и ужин, взрослый, 450 рублей. Здоровый, полезный завтрак какой-то еще тут предлагается. Все, выходим. У нас номер 15, Роза Виладж. Юляшка, выходи пойдем гулять пойдем. пойдем куда глаза глядят пойдем. мы еще вообще ничего здесь не знаем не ориентируемся у нас нету никакой схемы улицы у нас сулимовка 41 я считаю и чувствуешь воздух вот еще вообще. бы вот, вот этих автомобилей бы еще здесь бы не было бы да вообще была бы красота голова аж кружится я такой, такое такой у меня ощущение как будто я чуть, -чуть пьяный Динамика, скорее всего пониженная а вот она вот роза а, флаги какие-то Вот там бразильские О, флаги. Вот Находимся на место, это уже возле каких-то кафешек. Тут вино продают, я так понял, да? Алкомаркет. А здесь у нас аптека. Мы идем куда? А, мини-маркет хотим сходить, магазин. Пицца здесь, вот Папа Джонс. Проходим здесь какой-то ЗОЖ, будик здорового питания. И вот здесь вот я вижу Кант, спортивный магазин. Там очень хорошие велосипеды продают. И другое, любое спортивное снаряжение можно купить. Как-то я помню, даже что-то там покупал. Очки, по-моему, для велосипеда. Пойдем, не хочешь зайти в спортивный магазин? Но, правда, цены там, конечно, были, я помню, не очень дешевые. Здесь вот это, я так понимаю, как раз и есть, как нам сказали, аллея флагов. Очень много флагов, Частиков, наверное, всех. Всем добрый день, ребятушки. Вот спрятались мы сейчас с горной вершины. Конечно, знаменитое место, где у нас проходили награждения олимпийцев. Вот к этой ратуше. Тут какой-то у нас движняк. Народу больше гораздо, чем у нас там, в этой деревне. Вот, Романов мост тут где-то находится, по-моему, с левой стороны. А мы находимся вот там, высоко-высоко-высоко в горах живем. Здесь движняк, здесь как-то более романтично, особенно вечером. Ну да, можно посмотреть, что там происходит, какие-то соревнования. Кстати, вот э, сказалось, что, то, что ехали по серпантину, да, немножечко легкое такое степенье окружения даже уши завожило. Здесь Я проходят соревнования. Соревнования. Вот здесь. Тебя здесь, Я так видишь, в 10 а что это идет такое? Это, здесь? это? это соревнования. 10 километров, 27 километров, трейл и 120. Вчера выбежали. А сегодня 10, да? Сегодня 10 и 27. А, смотрим тут картину прекрасная. Вот вечером в розов футры уже, уже смеркается. Тут выставлено очень много работ. Священная роза хутера, не только, вот мимо ратуши находимся, возле ратуши. Вот и олимпийские талисманы. Дорога, которая ведет наверх к нашему отелю, закрыта на реставрацию. Бизнес-фотографии, ну да. талисманы, они еще, мне кажется, век будут стоять. Это вообще, по-моему, бургерная, еще плюс ресторан есть. Самая оптимальная цены по супу здесь 150 рублей порция. Суп реально вкусный, порция нормальная. Вот. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что, в общем-то, мы тут перекусили немного. Сейчас пойдем на другое место искать, где кофе еще попить. Там что здесь кофе такое. Не, ну мы и такие покупаем, конечно, но есть бюджетный вариант, потому что мы знаем, где дешевле кофе есть. Мы знаем, где есть кофе за 70 рублей. 70 рублей, а здесь кофе 150. Понятно? Экономика. Должна быть экономика. Известный такой отель достаточно, да, вот там сверху написано. И говорят вот там, даже не говорят, я, в принципе, знаю, что там еще сверху есть у них бассейн. Ну, стол, по системе, наверное, все включено. Ну, дороговатое удовольствие, конечно, там отдыхать. Я думаю, там... За 10 дней там где-то 1100 с лишним вам обойдется. Ребятушки, вот на Розакутре да находимся. Недалеко стоило отойти вот от ратуши. Немножко дальше, конечно, да. И здесь вот лежаки. Лежаки. Типа столики вот такие вот. Я так думаю, это может быть к, к, к отелю Реггисон относится. Может быть. Но не факт. Брать не буду. Ну, вот здесь вот посидеть. сидеть поплавать ну я не знаю насколько оно глубокое. наверное какой-то искусственный выдаемчик здесь сделанный вот такое-то местечко здесь вот нырять запрещено ах ты вот так вот нырять запрещено ну купаться-то интересно хоть можно вода наверное ледяная и видно какие-то там проводятся впереди физические упражнения может быть йога я не знаю в этом особо не силен но то что что-то делается происходит вот такие ребята тут занимают стойки Ребятушки, хорошее место нашел, ну, вот здесь вот летучие мыши летают нафиг, прямо передо мной, кстати, они прям, прям, прям, прям промелькнуло только что, прям передо мной, прямо в 30-50 сантиметров. Вот, вот они, летучие мыши летают, вот их очень хорошо здесь видно. Ой, ой, ой, ой. Боишься волосы вцепиться? Да это говорю мне, бабушка говорила, что если они вцепятся, ей как-то вцепилось. И ничего могли... потом? Да не могли вытащить вообще. Да? Да. Можете Пойдем? Не, на полном серьезе говорю. А вдруг на самом деле вцепится? Вот они летают, видите? Прокомментируйте, ребята, вы вам когда-нибудь волосы цеплялись за эти мышки, летущие, бабушки, летучие мышки. Мои цеплялись, и она еле любит, Смотрите, еле сколько любит. их здесь много. Какая природа, ребята. Какая природа, как здесь красиво. Отсюда не хочется уезжать. Давай, лети, лети, лети. А сейчас услуги, услуги пляжа короче да шкафчик полотенце 6 500 рублей это на сутки на, на день короче я так понимаю вот ребята смотрите здесь уш водяной широко распространенный это который наши соседи здесь написано присмыкающиеся рептилии ящерица кавказская без ногой, наверное а не с ногами кому интересно тут нажмет паузу и посмотрит это все здесь водится в этих местах уж Калхитский. Слушай, а где гадюка? Уши водяной. Кстати, уш водяной реально похож на, на, на гадюку. И вот уш Каухитский, у нее тоже, по-моему, желтый пятен нету. То есть это все не ядовитое. На ежедневно с 9 до 18 всего работают жаков, то что они относятся к розыхутор. В принципе, при желании yeah. ко всему комплексу розах хутора относится. Любой желающий может сюда прийти, в принципе, и полежать, отдохнуть, позагорать в хорошую погоду. Вот. Может быть даже в каких-то отелей, может быть, это делается услугами бесплатной. Еще одно местечко, где можно бюджетно покушать такое, не поделись. В принципе, для никого не для секрет, что Макдональдс быстрого питания. Здесь, в принципе, вполне лояльные цены, но огромнейшие очереди. Сейчас в то же время более 9 часов вечера, поэтому здесь уже народу не так много. А так приезжает много экскурсионных автобусов, реально здесь очень что-то купить. Надо простоять. Огромнейшая очередь. Вот. А так, в принципе, цены такие же, как везде, везде по сети. Кофе 95, большой стакан, стандартный 55, в общем-то, цены такие вот. вот. сейчас вот очереди нету, реально можно спокойно посидеть. Макдональдса, из Макдональдса открывается такой вот вид, на Роза хутор, ратуш такая башня, башни, да? И туда, интересно, наверх можно подниматься? Напишите в комментариях, кто знает. Мне кажется, что Но цены Макдональдса тоже более-менее лояльные, да, по сравнению с другими теми же кафешками, где там кофе будет стоить дороже. Здесь, в принципе, гораздо дешевле покушать, переписить. Ну, как сами знаете, это нездоровое далеко питание. Ну, на вкус и цвет иногда выбора нет. Всем хорошего вечера, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Че, Харчо?